Государство писала э, официальный отчет про состояние высшего образования и там подчеркнуло, что мы готовы внести какие-то изменения в систему. Этот отчет, он был публичным. И когда гражданское общество э, прочитало ему, оно ужаснулось, потому что э, отчет не отражал абсолютно ситуации в высшем образовании, э, нивелировал все проблемы, и как было ясно, что если какие-то изменения произойдут, они будут э, исключительно косметическими. И, к сожалению, на сегодняшний день не один общественный или политический активист, а тем более тот, который обучается в университете, не защищен от того, чтобы его не отчислить. Тебе не совсем обязательно нужно становиться председателем какого-нибудь подвижения, чтобы тебя отчислили. Достаточно просто высказывать свое мнение где-нибудь в СМИ. Мы обращаемся именно к партнерам белорусских университетов за рубежом, а также к донорам, которые поддерживают проекты, которые осуществляются. С белорусскими университетами финансирование этих проектов с теми университетами, которые исключают студентов за общественную деятельность, должно быть приостановлено. Ну, университеты должны быть э, центром для э, свободного мышления, а для, на жаль, Беларуси мы видим наоборот, что именно наведотыя люди, те студенты, которые Мыслять свободно, как я имею активную грамматическую позицию, как они подвергаются репрессии, отличиваются от университетов або покараются способами. И это конечно не Мы в Остропо личим, что треба надавать увагу, надавать больше уваги до этой проблеме и на международном сровне. Тому мы долучились от до кампании «Дамо репрессиям урона» и закликаем инши организации, инши актеры так само реаговать на, на эти порушения права человека в белорусских университетах.